В этом видео Акстар подал вот объявление на Авито как преподаватель гитары и пранковал учеников. И, конечно, жарил. Чур смотреть до конца. Так, я знаю, что ты хочешь перемотать это вступление, но, пожалуйста, послыши до конца. Это важно. Вот 10 комментариев из прошлого видео за первый час. Эти ребята уже получили по 1000 рублей. Но если ты хочешь поучаствовать в розыгрыше 10 тысяч рублей, то оставь какой-нибудь комментарий в первый час после публикации видео. Я прям через час... Тебе отвечу на него, мы с тобой свяжемся и отправлю 1000 рублей, и в следующем видео я покажу 10 счастливчиков. Какое странное слово, счастливчик, счастливчик. Привет, это Акстар, и сегодня особенное видео. Под прошлой частью набралось 380 тысяч лайков и 5 миллионов просмотров. Значит, сегодня вторая часть. И еще, у меня есть радостная новость, но свершилось это только благодаря тебе. Та-дам! Я благодарен каждому за это, ведь именно благодаря тебе, именно тебе, э, это получилось. Еще у меня есть цель-мечта, и вы можете помочь мне осуществить ее. В общем, до Нового года я хочу набрать 2 миллиона подписчиков и стать самым крупным гитарным каналом в СНГ. Это будет просто безумно круто. Поэтому, если тебе нравятся мои видео, мое творчество, и ты не подписан на канал, я буду очень рад увидеть тебя в среде своей аудитории. Пожалуйста, подпишись. Вот, смотри, какой большой процент зрителей смотрит мои видео, даже не подписавшись на канал. Просто подпишись, и в следующем видео я тебе покажу, получилось ли нам исправить эту ситуацию. Итак, погнали. Притворяюсь преподавателем. Ну, а если ты хочешь, чтобы я стал твоим преподавателем, я научил тебя играть на гитаре, то смотри видео внимательно. Расскажи о себе. Данил из закрытого города Новоуральска. Полтора года играю на гитаре. хочешь прокачать свой уровень, да? Ну... Покажи, что ты умеешь. <свист> Ладно. Ну, переборчики умею. Ну, также и блатные бои, знаешь, такие дворовые. Ну, конечно же, простой обычный Цоевский такой, мы все это учили. <свист> <свист> Но, э -э знаю, что такое модуляция. Ого, а что это? Ну, переход из тональности в тональность с помощью септаккорда. <свист> ага, о, буду знать. Так, э, мелодию, рай... как там песня? Районы кварталы, знаешь? Да. Так, странно что да. Знаешь, ничего похоже? Да. Надо гитарку подстроить, мне кажется. А что с ней? А что-то, ну не строить немножко. Расстроена? Да, да. Сейчас. Сейчас, секунду, подожди, секундочку. Да, конечно. Да. А. а, ой. Да, все. Все шикарно. А ты сам умеешь настраивать гитару? М да. Блин, тоже хочу научиться. Вот, песня района квартала. Я ее сам недавно начал изуч... Изуч... изучать. и Я его не ну не, не, очень не люблю, ну, пью, но, не люб... но люблю, но немного пью его. Но пью. Она такая. Ну, ты знаешь эту песню, да? Да, да, да. Так, давай я сыграю тебе эту песню и разберем ее. Песню, вот что то мелодия ты... не угадывалась. А? Ага. Мне кажется, любая девушка растает перед таким. Вот. Как тебе нравится песня? Ну вот мелодия. Мелодия да. Она может что-то покруче. Попробуем. Мне кажется, не сработает. А... Давай сначала ее разберем. Я посмотрю, как ты играешь. Ладно. Так, ну смотри. Uh, вот у нас тут ниточки с тобой. Вот, uh -huh. вот эти вот расстояния, ну, вот эти вот между этими штучками называются промежутки, промежуточки. Uh -huh. Начинается так. Uh, смотри, третья ниточка. Третья так. ниточка. Uh, второй промежуток. Uh -huh. Вот. Дергаем. Так. Потом вторая ниточка, первый промежуток. Uh -huh. И так. Так. -та -та. да. Так. Потом первый, потом снова играешь этот, первый промежуточек, потом первая, вторая, вторая, вторая никачка открыта, открытая, и потом втор... второй промежуточек на третьей струне. Ну вот, в принципе, что-нибудь может быть еще хочешь? Ну вообще, я тебе могу показать свой уровень, как я играю. Давай. А то я тут всякие мелодии простые играл. Так. Я все могу вообще любую песню сыграть, какую хочешь. Вообще любую. Вообще любую. Давай разомбам, размышления на прогулке. А там это со словами, да? Да, со словами. Не, а такую, которая без слов. А, мелодия чистая. Да, мелодия любую. Давай мелодию, не знаю, пиратов Карибского моря. Это вообще легкая самая... Ты угораешь? Что такое? Чел, ну я ж тебе бабки заплатил. Лол. А ты мне такую херню впариваешь. Это что такое? А -а -а. Блин. Я... А что телефон, что ли, было видно? Ну, как бы слышно же было, то что ты с телефона. Просто звук включил, и ты не знаю, что ты вы делаешь такое. А что это такое? А, ну, а районный квартал разобрали же. Что, вот это вот разобрали? У меня дед лучше играет. Мне у меня дед лучше играет. У меня, у меня дед лучше игра, игра, игра. Могу лучше кузнечика показать? Ну блин, ну ты серьезно? Так, сейчас подожди. Что ж делать? Братишка, ну это не, ну, не прикольно, но ну, серьезно я тебе говорю. Ну Слушай, я не, к сожалению, не смогу вернуть деньги, потому что ну, я хуже потратил. Ну так дела не делаются, друг. Ну могу тебе сейчас еще что-нибудь сыграть сейчас? Вот. Ну, на самом деле... Ты меня. Давай. Тогда нормально, что мы не получимся? Смотри, хочешь? Научу Перед Перестомор играть. Давай. Важно их? Ну смотри, дергаешь. короче, третья ниточку. Хочешь научу играть на гитаре? Только сначала кое-что расскажу. Помнишь, я всех звал на свой гитарный марафон? Ну так вот, он закончился. И за время марафона тысячу людей начали свой путь в игре на гитаре. Вы только посмотрите. За это время кто-то с полного нуля научился играть несколько мелодий, а кто-то, кто уже умел, прокачал свой уровень. И это только 5% от того, что я знаю сам и чему могу научить вас. Ты, наверное думаешь что достичь хорошего результата можно только годами тренировок Но на самом деле при правильной программе обучения достичь такого результата можно за два месяца люди на моем марафоне писали что они за одно видео узнали больше чем за несколько месяцев с репетитором наш марафон это только первый шаг в игре на гитаре мы подготовили полноценный курс за время которого ты научишься играть произведения которые я играю в своих роликах мы разделили программу на два уровня первый уровень для новичков и второй для гитаристов с опытом у новичков будет 11 уроков на которых вы азы гитарной техники и будете готовы к изучению любого произведения. У гитаристов с опытом будет 13 уроков, на которых вы освоите технику фингерстайла. Научитесь сложным приемом и узнаете много новых крутых лайфхаков, а также несколько приемов от меня. Узнаете, куда расти дальше и как монетизировать свой навык. Обучение будет проходить на платформе и длиться оно будет 2 месяца. Доступно оно будет еще полгода. Если хотите, у вас будет наставник, который будет вам помогать в обучении. Возможно, это даже буду я. В среднем это обучение стоит от 30 до 70 тысяч рублей. Это если заниматься у репетитора. И то не факт, что это вас приведет к какому-то хорошему результату. Но у меня все в разы дешевле. Курс для новичков стоит половиной тысячи рублей. Курс для опытных гитаристов 5000 рублей. Курс для тех, кто хочет пройти весь путь 7000 рублей. Но это еще не все. Сегодня я открываю продажи и ближайшие 5 дней цена будет со скидкой. Теперь я думаю, многие готовы купить этот курс. Это правда очень дешево за то, что ты получишь на обучении. А теперь о бонусах. Среди первых 200 человек, которые купят курс, я выберу одного человека человека, которого буду лично учить играть на гитаре. Среди первых 500 человек мы разыграем 3 гитары. Я договорился с музыкальным магазином, и теперь у тебя есть скидка 10% на любую гитару, если ты купил курс, разумеется. Чтобы вы понимали, стоимость скидки превышает стоимость курса. По сути, вы покупаете гитару, а курс вам достается в подарок. Переходи на сайт по ссылке в описании и изучай более подробную информацию. Напомню, у тебя есть пять дней, чтобы принять решение и купить курс с скидкой. Ты, наверное, думаешь, что я говорю не тебе. Но нет, я говорю именно тебе. Переходи на сайт, изучай информацию и покупай курс. Мы встретимся с тобой на уроках. Тебе понравится. Обещаю. По поводу, как правильно держать гитару, ну я уже всем ученикам давно так говорю: как удобно, вот так и держи. Да, я что-то другую информацию слышал раньше. Это ладно. старая школа. То есть по новой школе можно вообще хоть как. Некоторые даже вообще вот так играют. Yeah. И... А как на контрабасе можно вот так? Да, mm. ну, если удобно, то да. Но... Uh -huh. Вот. Даже ничего объяснять не буду. Вот единственное, что можно, это вот зацепиться большим пальцем и удобно держать руку так. Вот. А так, как бы, все как удобно. Я просто хотел песню своего сочинения, может быть, понравилось бы. Что такое? Простите, так. а слова есть в этой песне? Нет, я пока не придумал. Но можем что-нибудь из популярного там, что там популярного что там есть популярное вообще там кузнечика умеешь уже не очень популярны. Uh -huh. Так, а что тогда? Катюша там. <звы> <звы> Мои непрофессиональные уши болят. Я просто сам вот, честно говоря, неделю играю на гитаре, просто решил тебя попробовать сразу в преподавании. Ну, отлично. Тебя бы самому по преподавателю поискали. Только не такого, который 10 дней играет и уже учит. Или вот. Ой, классно, сыграть что-нибудь, чтобы я понял твой уровень. Ну, это не самое сложное, это самое любимое, пожалуйста. Ну, и миссии вроде бы, да? мое на море. ее разучим. Вообще какие-то предпочтения? Какую-нибудь заводную или романтичную? Можно послушать такую-такую там выбрать. Так, ну смотри, могу тебе научить. <музык> как тебе? А я знаю ее. Знаешь? <связь> Тогда что могу сказать? Это знаешь? Да ну нет, ну это все не то. Я в принципе могу кузнячка научить. Нет, нет, нет, нет. За что деньги вообще mm. получают? Это вообще вот не то, ну блин. Ну, типа сравнить. И. Mm. Mm. Не ну слушай, я просто так не умею. Ну а как? Тогда по-другому. Сейчас я научимся, короче. Вот. Это вот он меня учит, да. просто я не, не умею учить, правильно у меня вот первый урок. Вот. Не, ну так-то я мог просто его открыть тоже. Но нет. Но тут с моими комментариями как бы... Ну как бы типа учитель, это учитель, который научит чему-то и включит видео, которое который... Смотри, и вот я сделаю комментарии. В комментариях и встать. Сейчас. А первая фраза в этой части звучит мне, так? У меня, у меня дед лучше играет. Да, да, да. Так, смотри. Первая фраза в этой части звучит так. Сейчас, подожди. первая открытая, вторая открытая. Вторая на ладу. Так первая открытая, ты вторая щас, открытая. Ты, ты, ты сейчас хочешь вот, вот это видео смотреть и вот меня чему-то вот по вот этому видео учить? Даже хотел, чтобы я тебя учил. Но я хотел, чтобы ты меня учил тому, что ты знаешь, а так-то я могу видео на это несерьез. Mm, вот как. Это уже хорошо, очень даже хорошо. <связать> Давай, в общем, Сейчас. О, очень жарко. Сейчас я продемонстрирую, что я умею играть. Какую хочешь, я могу любую мелодию сыграть? Клинт Менсел, Рэквеем. Рэквеем, как еще раз? Клинт Менсел. Просто с ноутбуком, мне кажется, я тоже смогу сыграть. Короче, могу симпровизировать что-нибудь. Можем вот этому научиться, например. Ну то есть это вот Ну-ка, <кхм> попробуй что-нибудь из Гарри Поттера. тут я запутался. Скажи, пожалуйста, о себе немного. Ну, Дима. То есть купил гитару, думал, будет легко. Посмотрел, как это играют, играют, играют. А потом попробовал и что-то пошло. Не получается? Нет. Ага. Давай я немножко расскажу о себе. Угу. А -а -а так, Василий, преподаю гитару уже... кажется, У вы... тебя гитара чуть-чуть или совсем расстроена? <свист> все я проблему решил эту проблему решила вот <свист> давай ладно я сначала что-нибудь сыграю сам послушаешь как оценишь уровень вообще и может быть я тут даже захочешь научиться <свист> А если вот так... без телефона самому сыграть? Вот так это я играл. А, играешь, играешь, играешь. Рука так. Опа, сюда вырвалась, так. Опа, опа, опа, опа. Оп, и... А так, ладно, давай в общем знаешь, выучим. И знаешь, что такое импровизация. Любов... В любом музыканте ценят импровизацию. Давай, я тебе продемонстрирую свою импровизацию и научу тебя импровизировать. Давай, давай. Ну, что, знаешь, поймать, вот, как говорится, вот, вайп, или как, вот это вот, и просто вот и то, что из души идет, вот играешь, вот прям тебе должна голова сама подсказывать, и сердце, что нужно играть, какую ноту нужно играть. Давай вот, я тебе продемонстрирую свою. Mm -hmm. такая импровизация мне не нравится. А почему-то думал до последнего, что ты.